Ловушка, в которую попадают многие страны ЕС, заключается в том, что они сами порой не знают, в каком качестве они делают эти заявления. Когда они касаются международной проблематики, они становятся, опять же, заложниками вот этой круговой поруки, которую они называются общей внешней политикой Евросоюза, а на самом деле... Это просто какие-то действительно диктаторские замашки, когда им запрещено озвучивать что-либо в национальном качестве. Поэтому у меня вопрос. Эта позиция внешнеполитическая Франции индивидуальная? Второй момент. Согласована, согласована ли она с Брюсселем? И третье. Какова позиция Брюсселя в этом отношении? Потому что сегодня я слышала, например, заявление Барреля, который говорил о том, что Китай им очень нужен, но ну, в их прекрасном саду очень нужен. Китай, который они до этого причисляли к диким джунглям, мы прекрасно понимаем, почему и в связи с чем делаются с западниками подобные заявления. Все упирается в ресурсы, финансы, возможности, которые им сейчас так необходимо для того, чтобы вообще не рухнуть в рецессию глобальную, западную. Поэтому... Я, собственно говоря, это и хотела бы уточнить. В каком качестве это было сделано заявление, согласовано ли оно с Европейским Союзом? Это во-первых. Во-вторых, по поводу э, так называемой агрессии России. Кому, как не Макрону, который часами разговаривал с президентом России, знать э, не только о российской позиции, но знать факты о ситуации на Украине и вокруг Украины? Кому, как не Макрону, как члену нормандского формата, а туда входила не просто Франция, туда входил непосредственно он. А, да, он не стоял за выработкой этих договоренностей, но он их а, много лет как бы должен был реализовывать. Кому как не ему знать о том, как Запад, в частности, и его страна, и он сам, провалили взятые на себя обязательства по реализации минских договоренностей. Кому, как не Макрону, как представителю, руководителю страны, члена НАТО знать, сколько усилий Соединенные Штаты Америки и непосредственно Североатлантический Альянс потратили для дестабилизации ситуации на Украине и вокруг Украины. Если он этого всего не знает, он может взять материалы в НАТО у американских своих кто-нибудь там, союзники, просто партнеры, ну, по крайней мере, старших братьев, и уточнить, и только потом делать соответствующие выводы если все-таки этот вывод сделан на основе владения фактурой еще раз говорю, эта фактура была много, много раз предоставлена французской стороне и на высшем уровне и на уровне Министерства иностранных дел, и на уровне Министерства обороны, и спецпредставителей различных, и наших дипломатов, послов и так далее, и так далее если это сделан вывод на фактуры то это просто подмена понятий лицемерия и э, распространение неправды спасибо большое вот а что второй... касается того э, аспекта это третий момент на мой взгляд тоже не менее важный э, как, э, о котором вы сказали а именно э, угрозы э, странам э, которые намерены помогать, взаимодействовать или там, сотрудничать с нашей страной, так это просто, можно сказать, открытый шантаж. На каком основании и кто дал право так разговаривать с суверенными странами, честно говоря, понять невозможно. Такого права нет ни у кого. Каждая страна, если она суверенна, чего, кстати говоря, нельзя, по-моему, уже сказать о странах-членах НАТО и Европейского Союза. Вот остальные страны, и в частности наша страна, Китай... Мы не связаны такими обязательствами, как связаны члены НАТО, когда мы обязаны реализовывать политику, которая, допустим, с нами даже не обсуждается. Зачастую в последнее время это все больше и больше происходит с странами-членами Североатлантического Альянса. Поэтому нам подобные ультиматумы, подобные угрозы, подобный шантаж адресовать никто не имеет права. Ни нам, ни другим суверенным странам. Пусть они сначала научатся реализовывать свою суверенную, независимую политику. Пусть они сначала научатся отстаивать свои национальные интересы. Пусть они хотя бы сначала поймут, кто стоит за подрывом газопровода, который им же э, в их прекрасный сад доставлял ресурсы, столь необходимые для их развития. Вот когда они смогут найти в себе силы в полный рост поставить этот вопрос, Сами для себя, сами у себя спросить. Вот тогда возможно их воспринимать серьезно, в качестве по-настоящему суверенных независимых, которые на что-то имеют право с точки зрения поучения других. А пока они даже не имеют возможности друг друга спросить, что произошло на их территории, в зоне ответственности НАТО, той гражданской инфраструктурой, которая обеспечивала их же благополучие, все эти разговоры, угрозы и шантаж ну, действительно по-другому квалифицировать и нельзя. Никаким серьезным разговором здесь и не пахнет.